День добрый, дорогие друзья! Я Игорь Черноусов, приветствую вас. Данное видео посвящено, опять же, немецкому проекту Oyo Media. В этом видео я отвечу на те вопросы, которые поступили мне в последнее время по скайпу или на электронную почту. Видео будет достаточно длинным, поэтому, чтобы вы не тратили свое время, под описанием видео будет хронометраж. Выбирайте интересующий вас вопрос. И смотрите на него мой ответ. Значит, первое, о чем хочу сказать в ответах на вопросы, это о том, что сейчас деньги из проекта выводятся очень быстро. Снимал видео в конце февраля, говорил, что задержка с выводом денег на PayPal до двух недель. Обратите внимание, деньги мне в течение дня перевели на кошелек PayPal. Это сутки с копейками они шли. Хотя я рассчитывал, что буду ждать две недели. Те проблемы, связанные с выводом денег на платежные системы, проект OEM Media решил. Я пользуюсь PayPal по одной простой причине. Дело в том, что PayPal пришел в Россию осенью 2013 года. Платежная система позволяет привязать карты на вход и на выход. То есть у вас у всех есть карта, поверьте мне, во всяком случае виртуальная карта виза киви то есть для этого нужно просто-напросто войти в ваш кабинет киви вот адрес вбить сюда номер своего телефона пройти простейшую регистрацию запросить пароль и получите нормальную карточку виза можно даже заказать пластиковую карту но как это все делается у меня есть отдельное видео смотрите пожалуйста на канале не хочу на это тратить время вот а затем заработанные деньги спокойненько можно выводить на карточку я вывожу например на карту банка Связной Связной мне очень нравится в плане чего что, пожалуйста вы можете свои денежки скинуть на любую другую платежную систему если есть такая необходимость либо оплатить какие-то товары там в реальном магазине там все что угодно то есть очень удобно все просто комиссии минимальные то есть вот на киви Связной банк вообще без комиссии переводит на Яндекс деньги на WebMoney, там Минимальная какая-то комиссия. Поэтому рекомендую использовать PayPal и привязывать к нему карты оплаты. Вопрос номер два, который задают наиболее часто. Вопрос о регистрации компании. Вообще-то регистрация в компании достаточно простая. То есть ничего тут сверхъестественного, сложного нет. Нужно просто придерживаться некоторым правилам. Правило первое. Бланк регистрационный вы заполняете исключительно латинскими буквами. Первое, что вам нужно заполнить, это имя пользователя. То есть вы придумываете какое-то имя для себя в компании. Если по каким-то причинам у вас бланк отображается по-английски, пожалуйста, выберите национальный язык. Вот здесь вот вверху выбираете нужный вам национальный язык и регистрационный бланк начинает отображаться в привычном вам языке пароль желательно достаточно сложный придумать, то есть не менее 8 символов, естественно тоже все по-английски, желательно использовать хотя бы одну заглавную букву одну цифру, адрес электронной почты опять же желательно использовать какую-то надежную почту, я рекомендую почту gmail и сейчас ситуация следующая письма довольно часто приходят в папку спам Поэтому ищите, проверяйте эту папку тоже. Дело в том, что регистрация не заканчивается заполнением вот этого бланка и нажатием на кнопочку «Регистрация». Значит, регистрация заканчивается после того, когда вы нашли письмо от компании и провели верификацию своего аккаунта. То есть в письме будет ссылочка нажав на которую вы заканчиваете процесс регистрации зарегистрироваться вы можете в одной из платежных систем ну, я уже говорил рекомендую пайпел то есть для этого кто не прошел регистрацию просто нажимаем вот на ссылочку на слово пайпел это и есть ссылка попадаем на страницу пайпел а вот он сейчас пошел грузиться да? проходим регистрацию в пайпеле и в данной строке просто напросто указываем электронный адрес который вы использовали при регистрации платежной системе пайпел значит дальше ваша персональная информация вы можете заполнять ее Правдиво, то есть указывая свои реальные данные, либо какие-то вымышленные. Главное, чтобы все эти поля у вас были заполнены. И обратите внимание, вам должно быть не менее 18 лет. Секретные вопросы эти поля нужны для того, чтобы восстановить ваш доступ в случае необходимости. Вашему аккаунту в компании, Media. но с капчей понятно, да? Соглашаемся, естественно, с регистрацией. То есть не забудьте поставить Да. Нажимаем на регистрацию. И если вы все заполнили верно, то есть не допустили никаких ошибок, вам высылается письмо на почту. Как я уже сказал ищем это письмо и заканчиваем регистрацию пройдя несложную процедуру верификации вашего аккаунта значит вот в этом несложном процессе возникают проблемы Значит, какие проблемы? Значит, первая основная проблема если вы уже с этого компьютера или точнее с этого IP адреса уже проводили регистрацию вот это сплошь и рядом происходит то есть люди даже забыли что они когда то регистрировались в этой компании да? И э, вроде все правильно заполняет бланк, но выдается сообщение. Причем сейчас это сообщение выдается довольно глупое, то есть вам говорят, что ваш электронный адрес, вот который вы тут указали, или ваше имя пользователя, которое вы указали, оно используется. А раньше это сообщение, которое тут вот красными буквами появляется, выдавалось более логичное, то есть писали прям конкретно, что ваш IP-адрес уже занят в системе и все было ясно и понятно то есть никто не бился головой о стенки а сейчас вот такое двусмысленное сообщение что мол вы ошиблись в имени пользователя или в пароле. значит друзья если вы видите такое сообщение значит а вы все заполнили верно значит кто то уже прошел регистрацию с этого IP какие варианты решения этой проблемы значит вариантов тут два самый простой вариант это зарегистрироваться на каком то другом компьютере с другого IP там, у вашего знакомого, получить логин и пароль для доступа к системе и работать, то есть просматривать рекламу уже со своего компьютера, используя полученный логин и пароль. И второй вариант решения этой проблемы, с моей точки зрения, более грамотный ну, для более подготовленных людей, это поменять IP поменять IP на вашем компьютере, чтобы система восприняла вас как уникального нового пользователя. Потому что компания заинтересована в одном, чтобы были уникальные пользователи. То есть нельзя работать нескольким людям с одного IP-шника. Способ смены IP вот описан вот на этом вот блоге достаточно подробно вариантов их достаточно много но вот способ который описан вот на в этом блоге был проверен то есть проверил хороший человек мой реферал вот у него тоже возникли проблемы с регистрацией но он сделал как вот все здесь было описано пошагово видите тут инструкция описания да все сделал выполнил и спокойненько прошел регистрацию значит ссылка на страничку этого блога я э, скину в описании видео Значит, кто хочет попробовать поменять себе IP, пожалуйста, пробуйте. Возникнут вопрос, не привлечет ли это каким-то санкциям. Друзья, не могу ответить за администрацию проекта. Конечно, все эти вот манипуляции с IP, это ну, не совсем, наверное, честно. Но я не думаю, что здесь такой уровень обмана, который бы стоило так переживать. Могу сказать, что в некоторых проектах по серфингу, если вы там почитаете советы, которые дает даже администрация проектов некоторых, рекомендовала там поменять IP и, пожалуйста, смотреть уже рекламу как бы с другого компьютера, то есть получить доступ к большему количеству реклам. Значит, вот практически все, что я хотел вам рассказать про регистрацию. Значит, в заключение я хочу сказать следующее по этому вопросу. Друзья, я помогаю всем практически да но вот но конечно хочется помогать именно в первую очередь своим рефералом то есть уделять им внимание поэтому когда вы обращаетесь за помощью все-таки сообщайте по чьей реферальной ссылке вы зарегистрировались то есть вот Поле реферал, реферал, то есть пригласивший, это и есть человек, который пригласил ваш проект вас проект. То есть, мои рефералы, рефералы это DVD в РНЕ. Вот он, мой лично. Это вот Папин. Имя пользователя в системе. Конечно, людям, которые пришли в компанию лично под меня или под папу я наиболее активно помогаю вот дело в том что сейчас ну, пошло много таких уже злоупотреблений то есть люди подписываются по ссылке с видео которые они там на ютубе схватили да но ну, вы уж тогда смотрите то есть с чего видео вы подписываетесь то есть вот мой канал это игорь черноусов вот это вот мои видео вот это вот, например, не мой скайп. И сейчас я столкнулся еще с такой ситуацией, что на ютубе выложили мое видео, но на других каналах, естественно, сделали там свое описание, то есть не мои реферальные ссылки. И люди регистрируются, регистрируются не под меня, под других людей, да не скажу, что меня это задевает, это обижает, но еще раз повторюсь, хочется помогать именно в первую очередь своим людям, поэтому обращайте внимание вот на строчку, кто вас приглашает. Чтобы на вопрос, кто вам пригласил, вы знали, кто же вас завел в систему. Так, это что касается регистрации. Друзья, ну а теперь о самом важном, о стратегии заработка в этом проекте. Значит, на заработок в этом проекте влияют Две вещи. Это тип вашего аккаунта и количество рефералов. В первую очередь расскажу об аккаунтах. Значит, на данный момент в проекте есть 4 аккаунта. Стандарт, премиум, премиум плюс и вип. Если вы хотите поменять статус вашего аккаунта, вы не, вы должны в первую очередь завести деньги на баланс улучшения аккаунта. Вот сюда переводим. А затем нажимаем на красную кнопочку апгрейд аккаунта. Все. И выбираем тот тип аккаунта, на который вы хотите перейти. Я работал на трех аккаунтах. То есть на випе не работал. Поэтому об этом аккаунте скажу только с чужих слов. Что я хочу сказать о каждом из этих аккаунтов. Значит, аккаунт стандарт. Я на нем работал и пришел к выводу, что на этом аккаунте люди которые работают через какое-то время просто разочаровываются в проекте вот до автокликера люди входившие на стандарт пощелкали там несколько дней и потом говорили да ничего тут не заработаешь и уходили просто разочарованы почему потому что рекламы мало то есть вы не можете просмотреть всю рекламу платят за эту рекламу ну даже не копейки там Значит, если вы сейчас начинаете пользоваться автокликером, то ему негде развернуться на этом аккаунте, то есть эффективность его использования, мягко говоря, невелика. Значит, друзья, вы пришли как бы в бизнес, но не как бы, а в бизнес. Да, бизнес все-таки требует вложений. и не только вашего труда, а денежных вложений. Значит, я вам всем рекомендую перейти на платные аккаунты. Вот какой выбрать из этих платных аккаунтов, решайте сами. Я вам свое личное мнение, то есть свой опыт передам. Вначале об аккаунте премиум плюс. Я работал на этом аккаунте, плюс у него какой? Дело в том, что на этом аккаунте вы можете купить до 3000 рефералов. Вот 3000 рефералов, если перевести это в деньги, это получается очень хорошая красивая сумма особенно если эти рефералы работают то есть если 100 рефералов у вас в сутки зарабатывают хотя бы доллар когда мы начинали, это был доллар с копейками, даже больше долларов, то вот смотрите, на 3000 рефералов можно было зарабатывать где-то порядка 35-36 долларов в день. То есть достаточно интересная работа, то есть когда вы работаете, вы понимаете, что вы делаете. А сейчас, на данный момент, рефералы стали работать арендованные, работать хуже. Поэтому люди, которые переходят на премиум плюс, и платят за этот аккаунт ежемесячно по 49 долларов вот покупают много рефералов а они как бы в плюсе не оказываются только из-за чего потому что арендованные рефералы работают но ну, с небольшой прибылью а вам нужно окупить и сам аккаунт и еще естественно чего то заработать поэтому вот этот аккаунт плюс многих разочаровал и я вам не рекомендую на него переходить потому что вы во первых в проект. Будете вкладывать ежемесячно инвестировать порядка 650 долларов это серьезная сумма. Постоянно нужно следить, когда у вас этот аккаунт заканчивается. Не дай Господи, вы не успеете его проплатить. да То есть ваши рефералы сгорят сразу. То есть, как только вы потеряете статус премиум, все ваши рефералы пропадут. Но это лишняя напряженность абсолютно не нужно. Об аккаунте VIP могу сказать только с чужих слов. Значит, вот сейчас, на данный момент, этот аккаунт, видимо, и ввели с э, только этой целью. Значит, вот сейчас на этом аккаунте VIP хорошо работают арендованные рефералы. Вот реально хорошо, то есть, разговаривал с человеком, просто очень довольна. То есть, рефералы арендованные отрабатывают больше доллара, то есть, работают ну, с реальной прибылью. Но чтобы здесь что-то заработать, нужно вложиться по-серьезному. Посмотрите, здесь можно купить до 5000 рефералов, это в переводе на деньги, это 1000 долларов, да? И сам аккаунт стоит почти 100, то есть 1100 долларов нужно инвестировать в этот проект ежемесячно. Конечно, вы будете зарабатывать, но вот такие вот инвестиции. То есть, если вы готовы такими деньгами разруливать ежемесячно, да, пожалуйста, это тогда для вас. Я работаю на премиуме. То есть, чем он мне нравится? Во-первых, 39 долларов в год. Вот раз заплатил и забыл. Второе. Я получаю доступ ко всей рекламе. Ваш автокликер начинает работать по максимуму. То есть, у него нет никаких ограничений. За рекламу платят. Ну, в принципе, нормально платят. Второе или третье. Если кто-то из ваших рефералов апгрейдит свой аккаунт, вы с этого будете получать какую-то денежку. Если вы работаете на стандартном аккаунте, не получите ничего. И на, на аккаунте премиум можно купить 300 рефералов. Это небольшие уже вложения, ну, порядка 60 долларов. В принципе, эти 300 рефералов окупаются и работают с прибылью. Плюс вы еще щелкаете, то есть можно спокойненько выйти на 100 долларов заработка. То есть 100 долларов заработка в месяц, нормальные деньги для такой работы. Поэтому всем, конечно, рекомендую вот именно этот аккаунт. Но, друзья, самое важное в этом проекте, как и во всех других, если вы хотите заработать, необходимо приглашать людей в проект. То есть вот если вы людей приглашаете в проект, то есть у вас есть непосредственные рефералы, то вы в этом проекте что-то будете зарабатывать. Вот посмотрите, как работают живые люди. То есть они бьют по 600, по 115, 910, больше 1000, 2000 кликов, понимаете? То есть вот весь заработок доступен только исключительно вот на этих людях. Именно эти люди зарабатывают вам деньги, а не купленные рефералы. Если вы хотите что-то заработать, вам необходимо приглашать людей в проект, раздавать им автокликер и тогда у вас в этом проекте будет что-то получаться. Как людей э, привлекать в проект? Значит, я хотел тоже рассказать в этом видео, но она и так получается достаточно длинным, поэтому видимо сниму отдельное видео о том, как приглашать проект, то есть поделюсь своим опытом Хотя всем своим рефералам я высылаю курс, который называется «Как приглашать», но, скорее всего, его просто тупо никто не смотрит, потому что то, что дается бесплатно, наверное, но ну, никаким образом ну, не ценится. А жаль. То есть вот обратите внимание, у меня 140 арендованных рефералов, то есть именно эти люди, то есть благодаря этим людям, то есть благодаря вам я в этом проекте что-то и зарабатываю. Значит, чтобы привлекать необходимо пользоваться несложными легко повторяемыми действиями причем я вам помогу помогу чем смогу то есть сделаю сайт для привлечения поделюсь вот всем своим опытом то есть у меня очень много людей приходят с роликов причем продвижение роликов это вообще ну, небольшие деньги. То есть не можете сами снять ролик, я вам сниму ролик. То есть или берите мой готовый ролик, закрывайте мои реквизиты, ставьте свои, работайте. Но э, рассказывать о привлечении рефералов в проект достаточно долго, потому что можно использовать бесплатные, платные способы. Я их всех, всех освещу, но это видимо будет отдельное видео, которое тоже в скором времени выложу на канал. Значит, всем, кому интересно, как зарабатывать в этом проекте, подписывайтесь на канал. Все самое свежее я буду на этом канале выкладывать. Все, на этом закончу. Всем спасибо. Обращайтесь в Skype. Всем помогу, подскажу. Особенно, если вы <смех>, мой реферал. До свидания.